Storyboard Entertainment представляет в сотрудничестве с Compass Entertainment производство компаний Bump Enzyme Night и Liquid Theory. Читаю до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто не спрятался, я не виноват. Сайт Азино семь семь семь и получи семьсот семьдесят семь рублей на игровой счет. Фу. Сара, я, я тебя не вижу. Здесь люблю когда ты уходишь далеко сара сара сара сара сара, сара? Почему ты не отвечаешь? Смотри на меня, когда я с тобой говорю. Матерь Божья. В ролях Тора Холт, Брюс Джонсон, Карина Лоу, подбор актеров Доминика Пассерен, Жанель Скудери, оператор-постановщик Адам Бикс, художник-постановщик Марк Дэвис, Художник по костюмам Сьюзен Доупнар Сенек, спецэффекты Ганслингер Дигитал. Монтаж Роберта Бромлова, композитор Томас Гембл, сопродюсер Руд Дю. Исполнительные продюсеры ⁇ Себастьян Барниген, Джонни Ли. Продюсеры ⁇ Дэниел Хейман, Джейсон Фотош, Пол Финкель и другие. Сценарист Викрам Вит. Режиссер Остин Ритинг. Восстание тьмы. Это он. Уверена? Да. Баллахак Роуд 55. Вы не думаете, что нас могут заметить? Вряд ли кто-то вообще видит этот дом. В смысле? Просто не хотят смотреть. Чувствую себя подростком. Романтично, да? Вламываться в мой дом. Ну да, романтично. Знаю, это странно, но это мой последний шанс. Завтра его уже тут не будет. Мэдди, только помни, это всего лишь дом. Ты не зависишь от прошлого. Знаю. Спасибо, что согласился пойти. Так мы вламываемся или нет? Взлом с проникновением. Почему бы и нет? За дело. А она тут нам зачем? Послушай, вы оба тут мне нужны. Для меня это важно. Готово. После тебя. Какие вы, милые. Не завидуй. Что ты обычно делаешь при взломах? Разбиваешь окно? Берешь приус. Ребята, перестаньте. Давай я сам. Удержи. Пусть философ с дипломом поработает. Давай, подножми. Милые, у тебя получится. Черт, не поддается. Ну не знаю. Тогда полезай в окно. Может сама полезешь? Иди. Лезь сам, ты мужик. Я не хочу пачкаться. Ребята, открыто. А? Осторожно, блин. Уведомление о сносе. Ух ты. Да. Боже мой. Только посмотрите. И не говори. Света нет. Не верится, что вещи все еще здесь. Да. Никто не хотел ничего делать с домом, и когда ушли копы, все осталось как было. Как они так могут? Как-то стрёмно. И... Да. Страшный лидер, что мы ищем? Питер! <свист> Понятно. Можем уходить? Ребята, он был моим. Забирай, если хочешь. Нет, я просто... Помню, как играла с ним. Прямо здесь. Оливия была в детском манеже. Мама на кухне, а мы с Пандой Питером пытались научить Оливию песенки. Это... Как же там было? Скажи привет, Мэй, пойдем играть со мной. Бери свои игрушки, встречаемся у яблони. И если ключ найдешь, что открывает дверь, то будем мы с тобой друзьями навсегда. Совсем правильно. Что? Третья строка. Правильно, скользи по радуге к двери подвала моего, а не найти ключ и открой дверь. Уверен? На все сто. Офигеть. Не, не понимаю, знаю, откуда он это знает, и но он прав. Он прав. Ты, Ты же научила мне. меня. Точно. И... Когда приехала пожить у тебя и тети Норы. И... Да. Ну что ж, вот мы и вспомнили прекрасный момент, и если кроме Панды Питера ты хочешь еще что-то забрать, то давай искать. Брось, Изи. Что может быть ценнее дорогих детских воспоминаний? Ладно, серьезно, какие тут правила? Дом снесут завтра, так что никаких правил. Но сначала спроси. Идет? Идет. Фу. До скорого, Детишки. Веселись и будь осторожна. Посмотримся немного. Конечно. Все нормально? И да. Посмотрим, а что там. Кухня, подвал. Отлично. Темный подвал в старом запрошенном доме. Выходим. Нет, нет. Все хорошо. Я справлюсь. Что она там забыла? Без понятия. Пойдем. Хорошо. Да, джекпот. Okay. Да. От этого. Что ты тут делаешь? Помню, у твоей мамы была кожаная куртка, но найти ее не могу. А в шкафу смотрела? Нет. Ты про эту куртку? Да. Ты же не собираешься ее забрать? А что, это винтаж? Это странно. Это халява. Ребята, хватит. Как скажешь? Пока. Чего ты такая вредная? Ты же не выйдешь за него. Да брось. Забыла, сколько парней убегали, когда узнавали, что со мной было. А он рядом. Ладно, за это ему плюс, но он все равно очень скучный, и тебе лучше жить со мной. У Меня весело. Я в курсе. Постарайся быть милой. Ладно. Идем. Покажу свою комнату. Да. А вот и она. О, Такая розовая. Да, я была прям девочкой-девочкой. Я заметил. Mm -hmm. Ух ты. Посмотри на эти вещи. И не говори. Все равно жаль. Чего? Что тебе не довелось тут потискаться с парнем? Ну, знаешь, никогда не поздно. Правда? Mm -hmm. Да. Что я этого не делала? Это не я! Господи. Видимо, тут был кто-то. Наверное, дети дурачились. Мы же не первые вандалы, кому пришла в голову эта светлая мысль. Кстати, о свете. Откуда он вообще взялся? Может, кто-то оплатил счет? Может. Ладно, плевать. Так вы хотя бы сможете заценить мою новую кожаную куртку. Мяу! Ложе. Ладно, я планировала грабить, так что пойду грабить. Я сейчас. Да, да. Ей через минуту. Не торопись. Да что? Расслабься. Просто хочу поговорить. Я волнуюсь за мади. Она тоже один из своих психопатов, потому что ты же их наставник? Терапевт Эзи. Джек, она не была тут 25 лет. Отстань от нее. Ну, уверена? Что это значит? Ты знала, что у нее кошмары? Она почти перестала спать. Может, она не хочет спать с тобой? Изи, я не прикалываюсь, а пытаюсь поговорить. Ей звонил ю-директор. У некоторых детей не стояли оценки в тетрадях. Она просто ставила пять черточек. Четыре подряд и одна поперек. Родители жалуются. Мне она не рассказывает. Не понимаю, что происходит. Я посмотрел ее ежедневник, и там повсюду эти черточки. Что? Она делала так в детстве, когда переехала к нам. Потом мама отвела ее к психиатру, ей выписали таблетки, и она перестала. И что это значит? Атомное число Бора? Не знаю я. Ты знаешь о законе Пяти? Нет. Есть религиозная секта дискрдионизма. Они называют это чистым хаосом, который люди не могут понять. И в этом хаосе единственным различным порядком обладает закон пяти. Все происходит по пять раз. Или как-то относится к пяти. Говорят, закон пяти не ошибается. Думаешь, она дискордианка? Нет, супица, я говорю, что не знаю. Точно. Смешно. Я не знаю, Джейк, прости. Изи, никто не знает ее лучше, чем ты. Не говори, что не видишь, что с ней что-то не так. Я лишь прошу помочь присмотреть за ней. Ладно. В порядке? Да. Да, все хорошо. Просто многое нужно переварить. Да. Стой! Давай пока оставим эту комнату. Конечно, без проблем. Хорошо. Все равно там, наверное, только игрушки. Да. Там, где? Изи. А, это. Да. Это просто. Отдай. Занакс? Ты в курсе, что ему уже больше 20 лет? Наверное, очень сильные. Наверное, очень ядовитые. Изи, ты могла себе навредить! Нет! У меня в последнее время эмоциональный стресс. Ясно, но так выкури косячок. Косячки стоят денег. Если бы мне было с кем разделить аренду, может, и выкурила бы. Ладно, ясно. Серьезно? Молодец. Давай остальное. Я бы немножко взяла. Я тебе не верю. Молодец. Обсудим это. Обсудим это. Изи. Серьезно? Проклятие. Ты в порядке? Ничего. Просто паука увидела. Фу. Все хорошо? Да, просто он был очень большой. Думаю, уже можно уходить, да? Нет, я... Хочу задержаться. Хорошо. Мэдди, я знаю, что ты ищешь ответы. Но если они существуют, здесь ты их не найдешь. Понимаешь? Люди бывают загадочными. Это ты говоришь клиентам? Моя мать была алкоголичкой, а еще психологом, и она всю жизнь лечила больных людей. Как она не знала, что больна? Их что важнее, ничего не делала. Я 16 лет наблюдал, как она упивается до смерти, но не получил ответов. А тебе было всего три года, когда ты в последний раз видела мать. Этого недостаточно! Достаточно, Мэдди. Я звонила отцу на прошлой неделе. Что? Мне нужно было кое-что у него спросить. Почему не рассказала? Он сказал... Он сказал, что она не виновата, что что-то в этом доме заставило ее. Ты же не веришь в это, Мэдди? Детка, это всего лишь дом. Всего лишь дом с гипсокартоном и проводкой. Это дом. Дом. на нас. Мы были обычными и счастливыми. Потом моя мама забеременела, понадобилось больше места. Мы нашли этот дом. Он стоил так дешево, что отец не мог устоять. Спустя три недели мама и Оливия погибли. Отца закрыли, а меня отправили к тете Норе. Эй, hey, эй. Hey. Не надо. Поговорив с отцом, я тоже решила, что все это выдумки. Он же псих, так? Но потом я сама поискала. Вот, вот, посмотрите. Посмотрите. Что вы видите? Старое фото этого дома. Вашингтон, 1942. -й. Старик убил свою семью и повесился на втором этаже. Холли Спрингс, Северная Каролина, 76 -й. Старуха сдавала комнаты. Потом отравила всех за ужином, отбеливателем. Отбеливателем! Это все дом, я знаю! Смотрите! Мэдди, это совпадение. Но люди часто строят одинаковые дома. После убийства они просто растворялись. Дома не растворяются, Мэдди. Проклятье. Послушай сообщение отца Привет, милая Я хотела рассказать тебе о том дне Я о нем не говорила И думаю, времени осталось мало Она не виновата, Мэдди Это что-то в доме Что-то, что заставило ее Думаю, оно повлияло на всех нас Когда я пришел домой На кухне повсюду была кровь она разбила тарелку и, кажется, наступила на один из осколков. Кэтрин? Мэди. Ответа не было. Я пошел за кровавыми следами по лестнице. Нет, нет! В доме никого не было, Мэдди. В доме никого не было. Я их слышал. Я их слышал. Хватит, не слушай меня! Прошу. Нет, нет. Нет, там... Нет, там было кто-то или что-то, и оно говорило ей, что делать. И оно давило, и давило, и давило на нее. И подойдя ближе к детской, я услышал чей-то шепот. Пять. Пять. Сейчас я знаю. Но тогда я не мог сказать, был ли этот голос где-то вдали или где-то рядом со мной. Я не понимал его. Я не хотел. Я не хотел. Я никогда не был так напуган. Я никогда не был так напуган. А потом... Я услышал этот крик. И я побежал. Побежал как можно быстрее. Подушка, Она была там. Смотреть было необязательно, я знал. Господи, я знал! И потом я увидел ее. Она руками закрывала глаза. Сначала я решил, что она плачет. Но потом понял, что она смеется. Она смеялась. Сказала, что теперь все видит. И спросила, где ты? Сказала, что она хочет показать тебе, но я... Я хотел, чтобы она прекратила... Смеяться! Я хотел, чтобы она прекратила смеяться. Нет, нет, он не так говорил, это другое сообщение. Что это было? Не знаю. Если ты прикалываешься, то это не смешно. Изи, успокойся. Когда я слушал сообщение, он говорил не так, понимаете? То есть кто-то подменил запись. Как? Не знаю, но кто-то это записал. Нет, человек, которого я слышала, был напуган. 20 лет спустя он еще боится этого места. Поверьте, я не записывала, я даже не знаю как. Что это было? Вы же слышали, да? Мне это не нравится. Выходим отсюда. Да. Это ведь просто собака. Привет, дружок. Что ты тут делаешь? Ты вроде дружелюбный. Привет, дружок. Черт. Ламбе. Чё? Мне это не нравится. Так. В подвале есть окно, и оно выходит в отбор. Да. Дай фонарь. Да. Держи. Вот. Только осторожно. Ладно. Так. так. Господи. Отсюда. Ладно. Иди первая. Одни осторожно. Да. А. Окно где-то здесь. Я говорила, что не ненавижу подвалы. Поверь! Хорошо. Господи. Черт. Это невозможно. Он похож на Шедл. Боже. <звук> Черт. Милый, держись. Черт! Милый, ты цел? Нет! Черт! Твою мать! Черт! Так. Я пойду. Мать твою! Поищу другой выход. Давай, держись, детка. Вот, зажми, зажми ее. Зажал. Хорошо. Дави на нее. Давлю, давлю. Хорошо? Нет? Да. Как же тут темно. Черт. Ладно, давай, думай. Дверь. Окно. Дверь в подвал. Так, так. Ребята, Слушайте. Слушайте. Это тут ничего. Я завяжу. Ничего. Что? Выхода нет. Ты в порядке? Да. Продолжай давить. Изи, смотри, тот же цвет и ошейник. Это ничего не значит. это же Шэдоу. Посмотри. Боже, Медисон, это не Шедоу. Это точно он! Это не твой пес. Это это не тот же пес. Тот же! Мэдди, мы всегда тебя поддерживали. Мы поехали в заброшенный дом, чтобы ты разобралась со своими проблемами, но это уже слишком. Это не твой пес. Твоя мать убила его, а мой отец похоронил, и ты это знаешь. Что это было? Не знаю. Кто-то смотри издевается над нами. Ладно. Так, стойте. Ладно. Вы слышали? Кто здесь? Кто здесь? А? В этом доме кто-то есть. Черт! Милый, есть идея. Иди к парадному входу, мы сойдем к заднему. Пёс не сможет быть в двух местах одновременно. Да, хорошая мысль. Хорошо. Черт! Он еще тут. Ясно? Что? Он там тоже! Ладно, и что нам? Что происходит? Черт! Тише! Что нам делать? Что делать, черт возьми? Что-то рациональное. Стой! Милые, нельзя вот так убить собаку. Плевать, сколько их. Они всего лишь собаки. Стой. Пусти. Да пусть убьет этого пса. Ладно. Будь осторожен. Осторожно, Джейк. Чего тебе? <плёк> Давай. <плёк> Давай, мразь. Джейк. Нет. Нет. Нет, Джейк! Давай. Джейк, берегись! Нет! Джейк, Джейк! Стой, не подходи! Стой! Нужно помочь! Джейк! Боже мой! Джейк в дом! Джейк, сюда! Не выходи! Милый! Джейк! Джейк, ты целый Боже мой! Джейк, Джейк, зайди в дом. Закрой дверь. Господи! Давай, Джейк, закрой дверь. Боже мой! Господи! Он еще там, он еще там! Господи, твоя рука! Что происходит? Боже мой! Твою мать! Брат! Что нам делать? Черт! Как он может быть жив? Джек. Сука! Джейк? Тварина! Милый! Как ты? Иди сюда! Гадство! Милый! Проклятье! Под посмотреть. Скотина. Что? Что? Да что? Говори, в чем дело? Да ни в чем, ни в чем. Просто. Просто. Черт. А, черт. Он еще там? Как он может быть жив? Я видела, как ты убил его. Как он может быть жив? Изи! Успокойся, ладно? Мы выберемся отсюда. Милый, продолжай давить на руку, хорошо? Нужно уходить. Вставай. Идем. Стой, стой. Давай наверх. Наверху есть... Что? Детская. Окно в детской. По сигналим соседям, если надо, разобьем окно. Попросим их прийти и помочь нам. Да, да. Но нужно. Ладно. Ладно. Посмотрите. Посмотрите. Посмотрите. Видите? видите? Посмотрите, это же та же самая собака. Тот же цвет и ошейник. Это не та же собака. Клевать, что мать убила собаку, это та же самая собака! Нет. Да. Отец был. В этом доме что-то есть. Не знаю, что ему от нас нужно, но что-то есть. Понимаете? Но мы от него не избавимся, если будем орать из окна. Прости. Ладно? Не знаю. Да пошло оно. Иди. открывай. Изи! Изи! Отойди. Изи! Изи! Боже мой. Куда она делась? Не знаю. Что? Куда она делась? Боже. Черт. Изи. Снаружи только чертов пес, куда она делась? Не знаю, что ты делаешь, зараза, боже мой. Помогите! Эй, помогите! Боже мой! На помощь! Помогите! Нас не слышат. Проклятье! Я же говорила, говорила. Телефон. Черт, в машине оставил. У меня есть. Звони 911. Не говори, что нет сигнала. Есть? Да. А заряд? Тоже. Звони 911. 911, что случилось? Слава богу, мы заперты в доме на баллах Акроуд 55. Моя кузина пропала. В пришлите помощь. Не волнуйся, милая помощь уже в пути, но еще рано уходить. Все еще только начинается. Боже! О, Господи! Кто это? Господи! Чего тебе надо? Узнаешь. Ты все узнаешь. Твою мать! Ты видела? Что? Ты видела? Нет. Смотри, смотри. Готова? Смотри. Боже мой. Где мой черт возьми? Мы никогда отсюда не выберемся. Мы никогда отсюда не выберемся. Мы никогда не выберемся. Отсюда не выберемся. Нужно идти. Вставай. Нужно уходить. Вставай. Идем. Идем. Давай. Давай. Ну уже. Идем. Все хорошо. Идем. Идем. Да. Хорошо. Прости. Я не знала, что если приведу тебя, то все так и вернется. Это я виновата. Все хорошо. Мы отсюда не выберемся. Эй, все хорошо. Мила, ты не сделала ничего плохого, слышишь? Мы выберемся, слышишь? Хорошо? Хорошо. Что это за херня? Джейк? Твоя рука? Какого черта? Ран больше нет. Мой палец. Да, но ты сам его поранила, не собака. Невозможно. Да, но, возможно, он не может нам навредить. Может, он показывает нам всякое, чтобы мы делали, как он хочет. Что именно? Не знаю. Это безумие. Не знаю. То есть можно просто выйти? Мы можем сесть в машину и уехать? А этот пес магическим образом исцелился? Нет, нет, так просто быть не может. Может, да, может. Все, что происходило, было для того, чтобы удержать нас в доме. И теперь у него изи. Ничего, мы справимся. У нас получится. Изи, пришлем копов. Что? Хорошо? Стой. Мы пришлем копов. Стой, Джейк! Сейчас! А что, если я ошибаюсь? Так, ладно, готово? Джейк, стой! Изи! Не знаю. Как она выбралась? Спросим, когда очнется. Нет. Черт! Мать твою! Может, кровь не настоящая, а вот боль да. Нам ни за что не выйти. И что теперь делать? Сначала свяжем ее. В есть веревка. Хорошо. Ты видел ее глаза? Держи, шевельнется, бей. есть. Сейчас вернусь. Ладно. Отлично. Черт! Что там? Ничего! Коробки упали! Какого черта? Делался ты, скажешь. Бери за ноги. Стой. Хорошо. Ладно, поехали. Так, сейчас. Черт. Что за мальчик, Мади? Что? Что это за мальчик? Боже мой. Кажется, это мой брат. Что? Да. У меня есть брат. Точнее, был. Сколько альбому лет? Не знаю. Видел гипсовый отпечаток в подвале. 82-й год. Он был бы на пять лет старше меня. Ты его не видела? Нет! поверить не могу, что мне о нем не рассказывали. А? Что, что ты делаешь? Доверься. Стой. Будет сопротивляться, веревка будет ее душить. Okay. Где, Где ты этому научился? По телеку. Да что ты такое смотрел? Бекстера, слушай, как мальчик с этим связан? Не знаю. Не знаешь? Нет. И что с ним случилось? Нет! Я даже не знала, что он жив. Вроде Крепко. Может, она знает. Стой здесь. Боже мой. Если хочешь дышать, не дергайся. Поняла? Не дергайся. Отпустите. Изи, что произошло? Отпустите меня. Скажи, что случилось. Изи, что произошло, а? Вы не понимаете. Вы не видите. С чего не видим, Изи? А? С чего? Они намного старше, чем вы думаете. Сильнее. Кто? Она думает, что спаслась, но это не так. Они ее не отпускают и никогда не отпустят. А о чем ты? Не, она не остановится. Она убьет нас. Что? Что? Ты боишься, что она будет как твоя мать, прятать водку в гостиной. Как делала она, пока ты был маленьким? Что? О чем она говорит? Что она вырубится на твоем дне рождения. Что будет петь и в итоге умрет. О чем она? О чем ты? Кто это? О нем они что-нибудь говорили? Это мой брат! Это несчастный случай. Что произошло? Рядом с твоей матерью погибло много народа. Он был в ванной. Она должна была смотреть за ним. Это они тоже показали. Они столько всего показали, что я ничего другого больше не вижу. Прошу, отпустите. Нет, пока не ответишь нам. Я не хочу больше видеть. Прекрати. Что значит они не остановятся? Отпустите. Сначала ответь. Отпустите. Что значит они не остановятся? С Мэдди, что это значит? Я не хочу видеть. Я не хочу видеть. Не хочу прекрати, Изи хватит. Она задыхается, задыхается. Джейк, сделай что-нибудь. Джейк, ты сделай же что-нибудь. Сделай что-нибудь, скорее! Эй, скорее! Черт. Изи, быстрее! Вот черт. Иду. Черт, скорее! Черт! Джейк, быстрее! Сейчас! Скорее! Господи! Мать твою! Сними веревку! Сними! Черт! Изи? Она в порядке? Кажется, да. Господи! Джейк, как это должно было сработать? Я не думал, что она будет душиться. О чем это она говорила? Я не знаю. Как она узнала про твою мать? Я никому этого не рассказывал. Это все дома Берет наши воспоминания и использует их против нас. Я видел мальчика. С фотографией. Не стоило приезжать сюда. Не стоило приезжать сюда. Мы выберемся. Все, помоги поднять ее. Давай, давай. Держи руки. Держи ее. Держи ее. Хорошо. Держи, Держи ее руки. Так. Готово. Хорошо. Что теперь? Здесь оставаться нельзя. Идем. Что? Здесь оставаться нельзя. Мэдисон. Джейк, это я виновата. Ничего бы не произошло, если бы мы не приехали сюда. Не стоило приезжать. Джейк, мне страшно. Она опасна. Нужно держать ее на виду. Нужно вывести ее. Она пыталась убить нас. Нет, просто дом ее использует. Понимаешь? Если выведем ее, может, она станет прежней. Ты же сама все видела. Просто нужно выбраться. Это не она. Нет, это не она. Изи? Изи! Изи! Шейк! Нет! Боже мой, нет! нет! Нет! Нет! Изи! Нет! черт! Изи! Нет! Помоги ей! Изи! Ниси воду! Ниси воду! Воду. Хорошо. Воды. Джейк, ты должен остановить ее. Вот вода. Изи. Изи, зачем ты это сделала? Боже мой. Что? Что? Боже мой, я вижу. Что, Изи? Я все еще вижу. Нет, Изи. Я все еще вижу, Изи. Изи. Изи. Я вижу. Все. Эйзи? Эйзи! Ч ⁇ рт! она умерла! Нет, нет. О, она мертва! Эйзи! Это мертва! Вот, ч ⁇ рт! О, она умерла! Умерла! О, ч ⁇ рт! Так, так. О, ч ⁇ рт! О, ч ⁇ Она сказала, тебя призвали сюда. Что это значит? Не знаю. Что это значит, Мэдисон? Он что? Мэдисон, скажи мне. Очень давно мне снится этот сон. Я прячусь, как и в тот день, только в этот раз она находит меня. Где бы я ни пряталась, она всегда находит меня и говорит, «Ты должна умереть». Не понимаешь, пятеро должны умереть. Мэдисон, это ничего не значит, это лишь... Что? Очередной сон? Очередное совпадение? Слушай, еще до разговора с отцом мне снова стал сниться этот кошмар, будто я уже знала. Я беременна. Что? Восемь недель. Почему не сказала? Я не знаю, понимаешь? Сначала мне нужно было прийти сюда. Я хотела знать, почему она сделала это. И... Есть ли это внутри меня? Есть. Джейк! Что ты делаешь? Просто отпусти нас, слышишь? Просто отпусти нас! Проклятье, да что с тобой? Что ты делаешь? Твоя мать была не такой, как они... Пожалуйста, пожалуйста. Ее и уговаривать-то не пришлось. Оставь нас. Потому что она хотела. Отпусти нас. Она хотела, она хотела, она хотела. И нам лишь оставалось показать ей, как прекрасна кровь. А теперь мы и тебе это покажем. Что ты делаешь? Боже. Мэдисон, помоги! Эдди, на помощь! Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Рука Скажи что-нибудь, Милый, скажи что-нибудь, Джейк. Да они были правы, Мади. Они мне все показали. Они показали мне. Показали все. Я знаю, что ты сделаешь. Я не позволю сделать это с нашей малышкой. Что значит с малышкой? У нас девочка. Откуда ты знаешь? Откуда это у тебя? Это будет продолжаться. И продолжаться, и продолжаться, и продолжаться целую вечность. Нет, нет, нет. Да. Мы это остановим. Остановим. Мы не сможем, я не смогу. <laughs> ha) Иди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Почему ты так поступаешь со мной? Мы всегда так поступали, Мэдди. Нас пять. И мы бесконечны. Но нам нужна ты. Вся кровь, что ты пролила. Вся боль, что ты чувствуешь. Все эти прекрасные. Прекрасные крики. Мы так скучали по тебе. Мы хотим, чтобы ты осталась с нами навечно. Я просто хочу домой. Ты дома. Кто ты? Мы твоя семья. Я... Твоя мать. Малышка Я... Оливия. Мы не можем жить без тебя. И время уже заканчивается. Нет. Нет, ты убила их. Мы только начали. Но твоя мать сделала то, чего мы не ожидали. Она не смогла спасти малышку, но тебя спасла. Она ослепила себя, чтобы не найти меня. Очень умно. Конечно, твой отец позаботился о ней... Но к тому времени ты уже сбежала. Но было уже поздно. А нам нужны были еще трое. И мы ждали. Как и всегда. Но больше ждать мы не можем. Поэтому мы связались с твоим отцом. И позвонили тебе. И теперь ты здесь стройкой, которая нам нужна. Почему пять? Пять — это гармония. Это ключ, который открывает дверь. И ты проходишь сквозь хаос. Ты переходишь на другую сторону. И тебя омывает этой прекрасной, прекрасной кровью. И ты готова Начать снова. Обязательно должна быть ты Сара, почему не отвечаешь? Смотри на меня, когда я с тобой говорю.